Так, так, так, так, так, так. На улице ночью я бегу к Марине. Так, ой, Маринет, я к тебе как раз таки беру. Горящие слитки. Горящие слитки? Где они находятся? Не знаю. Понятно. Но у нас точно <coughs> их нет, наверное. Мне надо еще одному человеку позвать. Короче, вы у меня дверь. А, так, вот тебе то, что ты просил. просил, Вроде до него Два нагрудника и дни А, меч. А, меч, я это говорил. Что это сейчас было? Кого? Не знаю. Мне показалось, что у меня открылся. У тебя так, уже крыша есть, что ли? Взял. Вот настоящий, это фейк. Так, у меня фулл сет, ты посмотри. Ничего не поделишься, да, скатина такая. Так, тебе дали? Да, да. А, дали. ну, пополам, на... ладно, пополам. Ну, ладно, вот, хороший друг. Я все равно твой заместитель. Вот. Так, оп. А Что дел... делать будем? Так, нам надо какие-то горящие... Рубины или кого-то. Lan... Рич Сити. Вот, отдать. Гарри. Да, пойдем. Они спят. Скажу. Вот, а я им подложу, как-то. Кто гари. хорошо знает? Ой, Рич -сити. Сити. Нины сегодня нету. Нина нету, ни Габриэля, Тук -тук. ни Нина. Ой, привет. привет Ты не знаешь, где это? Да быть там Рич. Ой, Рич Токина хотел сказать. Горящий рубин. Кагами... У нас еще есть надежда на это. Да. Стой, стой, Тюм. О боже, Айван, что за... Ладно, у него даже дома нет. каком славки. Ну, это надо спросить у мэра. Пойдем у Кагами спросим. Я ей скажу, тебе, потому что я нашел ее на вещи. Мне кажется, она нам расскажет. Пойдем. Ай, это что такое? Это моя суперпушка. Это у мэра свистну. А ты что за пошел? В город иди. Давай-давай. Ой, Кагами, Не ори, Ты Кагами. Кагами тут представляешь. Так, короче, такой треш. Я такой зайчик, поверь. Короче, я такой иду, иду, иду, И понимаешь, мне попадается. вот лежит тут одна пара крыльев, од один на груди. Я сам был, чуваки, зайушей. И мне недавно сказали, что у тебя ограбили. Вот. Я знаю то, что это вор хотел, но мою красоту встретил у него, да, зай. Все, все, да, ты читать? представь. А ты там это не знаешь, где там добыть горящие руды. Попросил, да, горящие руды там, не знаешь, где там можно добыть. Где? За... Ща, она, мне на она сказала, за городом где-то. Выйти из города. За... за городом, хорошо понял. За городом. Ой, это хорошо. Так. Как нам. Тихо, только. А может за. Это может быть не за городом, а? Ладно, тихо, тихо, тихо. Не будем. Закрыть. Чтобы... Все. Так, за городом. За городом, наверное, это так. О! Ой. Смотри. Чё, она на каких деревьях держится? Ну, это Рич-Сити. Наверное, они на диетах сидят все. Уже посади сюда. Если это Хоть копай, хоть нет дурак А вдруг там, вдруг эти три плоха ну, Я вижу здесь еду. Ладно, мы должны наш город. Так, мы это забираем. У нас такой не растет. Мы им сломаем. Смотри, тут еще и воде. Берай, подбирай. подбирай. Руб... Такой на деревьях, не рубин горящий. Fire, Rubin. Fire, Rubin. Rubin. Fire. Fire. рубин. Fire Is... горящий рубин. Так, выплываем. Is... А что, ну, это и, и все? А для чего это? И, они... для, лука. для лука. Надо. Да. Тихо, тихо, там уже больше ничего нет. Я не вижу. Она где-то Эй... в воде. Знаешь, меня больше всего смущает то, что тут был единственный запас этого. Потому что других я не вижу. Тебя это не смут сила. что в город не них очень много этих Они, И, может, идти. под водой. Мы копать не будем. Может быть, они растут, где-то в другом месте, не выращивают, ну, потому что тут Смотри. все такой маленький был. Мы с тобой Все, so, я не хочу толмать. Вдруг это в город не ведет? Нам сейчас Одри на голову упадет. <свист> Ой, еще. Мы сейчас слепые? Ой. Так, Мне кажется, все, что... Все, уходим, уходим. А как мы даже... Нам надо будет зайти еще код, типа. Одри неет сегодня, наверное. А зачем ты заканчиваешь? Сейчас ночь. Тихо. У них очень безопасная дверь. По краю, по краю, краю. закрываем. Закрыть. Ой, открой меня. Так, идем здесь. По краю, по краю, по краю. Она немного, с... хоть и зайка, но она слепая. Она мне... у нее минус 3. Так, где... а я наслепая, уже уже. Я, в я тоже. А почему мы заходим в один портал, и вылазим? Не в портале, а в другом месте. Я не знаю. Я возле дома посажу, они колючие. Такой я и я посажу. Это будет у нас теперь расти. Так, Всё. пойдём до Маринет. Маринка, Маринка. Марина вот сидит. О, Марин. Здраво, пойдём. Марина, пойдем на совещание. Да, отойдём, отойдём, отойдём по-бырому. Сюда. Смотри. Чё тебе еще старайся. надо? Да. Стержни огненные. Стержни. Огненные. Стержни. Маринет, ты старайся поэкономить с этими кристаллами, я их очень мало, это раз. Стержни что? Огненные. Огненные стержни. И все. И нитку у меня есть. А, ну вс тогда. Так, где стержни? Так, пойдем верно. я прочитаю. Но вообще вообще в, в, а в, аду. в аду. Но, Но нам нужен кажется, обсидиан. Ну мне кажется, имлен в ад было бы ходить. Не думаешь? По-моему, mm -hmm, а исчерпали весь обсидиан. Там? А? Разве? А, нет, мы там не... Да он там, стоит, он туда, вот туда, туда, туда. Да я, я тоже. Помню. Я не помню, что я здесь никогда не было. Мне здесь никогда не было. Но мне тетя рассказывала то, что у вас была большая вкладка обсидиана. Копаем. А ты точно не знаешь, что случилось ага. Аккуратно пойду за водой схожу. Не надо. Нам всего-то надо раз, два, три, три и четыре. 15. Да. Ну, можно там четыре сэкономить, насколько я знаю. Да. Поэтому три на четыре, 12 на двенадцать. У меня а, уже четыре. Крови. У меня ноль. Как так? Я тебе помогаю копать. Не Я... надо одну Было а, близко. Не закрывай лаву. Копай ты туалету. Слышь. У тебя кирка-то мощнее мои. Как у.. Ой, бум. бум, бум, бум, бум. Шесть. Так. Семь. У тебя есть одна, да? Да. 7, 8, 8, 9, 9. Ой, и 9, сейчас у тебя будет 10, у меня 11. Так, семь 8, 9, 10, так, у 8, 10, 10, 10, 10. У меня 8. 12. Еще одну. Ребята, не сгорела. Все, все, все, все, все, все. пойдем. Так, быстренько смотримся. А что они будут немного против, когда узнают, что у ну, них там немножечко повзаимствовали луки? Может, ты возьмешь, Апселена? А, ну давай. Поз, быстрее. в Мы мэр. скажем, мы нашли что-то умное. А ты не ты думаешь, ты что Кагами расскажет? Нет. Мы ее прихлопнем потом. Какая мискалированница. Пойдем у тебя на второй этаж, где ремонт идет. Там ремонт? Да будет портал. Нет. А Где ты его собираешься сделать? У меня в кабинете. Давай, хотя бы за городом? Да у тебя кабинет маленький. Можно было в подвале маринет в целом. Я потом перенесу. Ой, что сделал? А так правильно, правильно. Нет, неправильно. Неправильно. Да пофиг. Его надо тебе призвести. А он не загорится. Зажигалка есть. Потолоку. Сейчас, сбегу, Маринет, спрошу. Маринет. Что? Зажигалка есть? Зажигалка, Зажигалка? есть. Да. У тебя должно быть. Держи. Тяжел... Да, да, и... Потом О, перенесу. Все, я... я тебе верну, зайка. Давай. Давай не ага. а, не Даже один. Все нормально, видишь. строил. Туда пойдем или по почте сходим? Я же не знаю, что нас там ждет. Да. Так что может быть и этих без туда взять. Надо им раздать оружие и тогда пойдем. Какое у тебя оружие. У тебя оружие какое? Что, сколько у урона? А у, него, как у меня, а у тебя как какое у тебя уже? Вот так. так, держи. Держи. У тебя речь топор? Неважно. Дай свой нагрудник. нагрудник держи. Это держи. Вроде бы я вас экипировал. Вс ⁇ Давайте там отправимся следующей ночью. Поэтому... Так, пока. Все, гуляйте. Я пойду по своим делам. Мерским. Так, надо перенести этот портал. Потом. Так что я подожди, я все прослушал. А. Что произошло? Что произошло? Ну что, я раздал им экипировку. Экипе... А теперь будь там добр рассказать, откуда у тебя веришь шмот. Ковой? Рич, нагрудник, рич, топор. А, ну да я стыбил. Бессовестный меня не позвал. еще и пушку стырил. Да пушка, она... Говно. Кока она да... несет? Подожди, она ничего. Так вот... А мне... Говно куда? Не, она мне может так попохнуть. Если прям натянуть хорошо ее. Ну это... Быст Дай тогда е ⁇ мне за да, дай мне её. Зато бескон... Нет, моя пушка. Да, так, да. все, я за ним... Так. Так. Это надо привести. Это мы не использовали. Угу. Ну. Так, все, давай. Спи с песней.